Приветствую вас, интернациональная аудитория. Хочу показать мой молоточек, который для свин, для клиньев, который раскалываем. Посмотрите, какой он заплющенный. Это то, что нужно, потому что если взять жесткий молоток, молоток будет отскакивать и не будет такой продуктивности, как именно вот такой молоточек. Yeah. <laughs>